Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel и эта игра не привет, сосед как вы подумали, а это игра под названием Кто это за чувак, который он в окне стоит и смотрит на нас. Это пародия на Привет сосед Потому что вы подумали что это Привет сосед Но это не Привет сосед Это намного хуже Потому что сосед который был Hello Neighbor Он бросал за клеем Он мог просто поймать нас А этот может просто взять и застрелить Какой-то из Томпса нахренач такой já... Ну и сейчас мы в принципе по посмотрим что это за игра Ой, шо и Москвич? Серьезно? Четыресый 40... какой? Третий? Четвертый? Я помню. Это 40 сороковые по моему? да? Это кто за сосед? написали ну мне, что это страшный человек вообще. Очень страшный и плохой. Но мы еще не, я еще не, не смотрел. Я не играл эту игру, еще вообще ни капельки. Я вот и удивился, что москвич поехал Ну, как я понял, это очень плохой сосед. Очень опасный. Который может меня убить сейчас вообще без проблем. Так, так, мы заспавнились. Вон он идет. Он идет, короче, к нам, да? Так, у нас тут вот есть его во, водополивайка есть, москвич, к которому мы приехали. Кстати, можно багажник открыть? Близко открыт. Да, нам ну, понятно все. Хочу всем пожелать приятного просмотра и им будем об смысле. Сейчас с тобой, все нормально. Я так понял, это очень угарная игра, не хоррор, вообще даже близко не хоррор. Хорош, у нас сосед попался. Он всякий случай закроюсь, а то он мне вот так вот придет в гости внезапно. Ты что ты мусор тут понадставил, блин? Убери, нахрен. На уборка будет плановая тут, я так понял, хорошо. Используй свой компьютер. Хорошо. Сейчас 11 часов, у меня 3,6 доллара, и у меня есть шахтер, отчет спать, проходить вор. Интересно, допустим, что такое шахтер? Купил майнерское устройство. А майнерское? Мы майнить будем? Странно, сороковые годный майнить. Интересно. А, ну, допустим, в магазине вы должны установить его где угодно. После установки устройства вы начнете зарабатывать деньги. Это а, автоматически экономит ваши деньги. Я понял. Так тут придется ездить еще, кататься, покупать. Тут наверное уже, наверное, потом уже будем что-то делать. Соседом, скорее всего, в середине видео. Вы можете сообщить о любом объекте, который вы хотите. Вы зарабатываете монеты на основе э, стоимости объектов, о которых вы сообщаете. Попробуйте сообщить на объекты, которые вы видите интересными. Для этого сначала поместите объекты в окна отчета. Тогда все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку отправки. Отчеты? ⁇ -мо ⁇ это тут намного сложнее, чем я понял. Если вы спите ночью, Пецнас может заатаковать ваш дом. Да? Страшно. Закрывайте все двери, пока вы спите. Это экономит ваше время, чтобы спрятаться. Спецназ? Блин, вот этот сосед не атакует? Э, ну, наверное, да. Я бы... Прох... Что? Что-то тут искажилось, походу, в переводе. Вор пытается проникнуть в твой дом. Если вы не заблокируете его, он может украсть ваши деньги! Ух ты, блин. Ааа... -а -а. Эта часть зашифрована Что-то тут очень все плохо переведено Пульт дистанционного управления Камера безопасности Вы ну Тут надо выбирать, конечно Четыре штуки всего Я могу зато наблюдать Пистолет, кстати, могу убить соседа Почему бы и нет Шнок бюлет Пуля для ударного пистолета А, тут еще пули есть ну понятно. Я думал, она бесконечная Камера Но мне надо деньги зарабатывать он начинает зарабатывать. Вот, это монетный шахтер мне нужен. Но он долго будет очень это делать, я так понял, да? Ну, я купил и буду, короче, копить. А пока я пойду к соседу, наверное, в гости, да? Омнет. Oh, Выход. А че сосед у нас? Опа, бежит кто-то. Опа, опа, Америка-Европа. Заблокируем. К ага, воришка падла такая. Вот ну, хорошо, что я заметил, сейчас бы играл бы в компьютер, и меня награбил ограбил нахрен Это что, фонарик? Слышал? Фонарик Не, ну сейчас ночи нету еще Сосед побежал, он тоже меня хотел ограбить, или что? Не, ну я ночью играть не хочу, что-то мне страшно Мне посылка должна приехать была, да? Вот майнер, все до свидания ну окей допустим все я положу я буду майни деньги ха, -ха все нормальненько так ну вроде что чё... сколько 0 0, 0, 0, 0, 0. плохо все ладно ну пойду посплю что мне делать так да кто капканы там ставит сосед ты че делаешь я все закрыл мне уже не страшно мне уже не так страшно спрятаться а типа я понял сосед не кости может прийти все таки да не зря тут шкаф стоит потому что да потому что может так спальня а где я сплю в смысле две свечки стоят а где я сплю терю я не сплю что ли никогда Не, что это я не сплю я сплю я должен спать я должен я человек во уже день пойдем посмотрим сколько он наманил мне денег или вообще не наманил я не знаю в смысле? А чё так мало? Не, ну я так буду 8 лет а не Не, так нельзя, а чё делать мне тогда? Заказы выполнять может какие-то? Только я не понимаю, где их брать эти... А где... где брать эти все дома? Да идёт, ты почему-то нахрен, а чё ты сейчас идешь сюда? День на дворе, иди нахрен, иди спать. Иди спать в все всё. О, крадётся, я как будто тебя не вижу, ты серьезно Серьёзно тупорылый, да? Я тебя в окно смотрю, он идет такой. Какие-то вы дебилы все. Какие же вы дебилы, серьезно. Почему нельзя здесь закрыть? Я не, я не понимаю. Что-то здесь тоже какой-то странный. А мне нельзя, им можно, хорошо. Так, соседу что-то плохо, это э, очень. Что ему, ему надо лечиться, я идти, серьезно. Я сейчас вызову дурку, сосед. Тебе нормально? Куда он идет? Он на гараж идет сейчас? Я в дом быстренько залечу. Блин, ворона <с> летает еще. Так, да куда ты пошел, сосед, блин? Мне страшно становится. Потому что я не понимаю, куда он идет. Так, я понял тут, короче. капкан, аккуратно. Капканы везде, повсюду. Хорошо. Так, а что у него ключ есть? Все, мне хана, да? Я понял. Фух, блин, я спалился, короче. Там камера у него стоит, откуда я знал? Что-то мне страшно очень. Он ушел? Не понял. Выйди, вон. Да не буду я никуда выходить. Он по кап капкан поставил. Молодец, да. Какой. Капкан поставил, патла. Все, прячемся обратно. Так у него камера тут везде стоит. Как я теперь выйду отсюда? У меня будет палить каждый раз. Камеру надо разбить бы. У меня мне нет лома. Он меня услышал, кстати. Не, ну если камера зафиксировала, так она увидела бы, куда я полез бы, наверное. Ну сейчас опять сюда придет. Да, он уже залазит наверх. Ну хорошо, что там одна лестница, может быть, как-то можно его обмануть. Да нет, пошел нахрен сосед. Пошел в жопу, мне не страшно. Да что это такое? Это вообще-то нельзя так делать, ты в курсе? Это очень плохо. Усы рисовал себе. О, счастливый бежит, о, здорово. Чё ты? Чё ты, слепой, да? Да это вообще Китлер, фричё? Кому я пришел в гости? Я вообще же тупорылый, да? В смысле? Зачем я к нему в гости пришел? Надо уезжать срочно отсюда. Я только сейчас понял, что это Гитлер, и я не знал. Осуждаю вообще вот это все. Вот это его я осуждаю. Ты знаешь, что ты вообще наделал? Ты? Ходит, камеры по падла такая. Блин, жаль, что нельзя их отмечать, как э, в симуляторе вора. Допустим, она наведена сюда. Значит, нельзя выходить сюда. Ну, сзади тупорыл очень, если что. Камера нету здесь? Ну, камера там снимает, допустим. А вон ходит, дурень старый. Надо, короче, возить отсюда срочно. Ты вообще понимаешь, кому ты пришел в гости? Залез, блин. Лифт. ранний доступ пинхаус я пинхаус поехал короче не у пинхаус есть что у соседа пинхаус он тоже майнит что ли или что это терминал а, а откуда мы должны хом первый этаж basement ранее ранний... а это ранний доступ еще вроде игра давно вышла Блин, как страшно, ну. Поехали. ну чтобы он ко мне не зашел. Все, валим отсюда. А он даже не догадался, что я у него терминал украл. Ну и пускай не догадывается, он тупой. Я на этой тупости его, если буду терминалы воровать. Так, это компьютер очень старый, я так понял. Я видел, такие есть. Вроде Агаты назывались в советское время, такие выпускались. Так, а ну-ка, сюда выбросить. А, я могу, кстати, зарабатывать. Я же могу воровать его вещи, кстати. Ага, ты не будешь. Ты не будешь воровать, я буду только. Так, отчет можно, кстати... В... Так его реально можно продать сейчас, подожди. Вечно путаюсь на эскейпе, нажимается хрень другая. Так реально можно. Все, я сейчас быстренько все сделаю доказательства, отчет, да, терминал я хочу отправить зашифровано, ну правильно, чтобы не, не, не знали ни, никто эти подробности. Три три биткоина заработал, красиво. Но ну, я в принципе так зарабатываю, но очень копеечки, просто копеечки. Это бессмысленно. Так, ну хорошо, мы украли терминал, это неплохо. Но он нас чуть не спалил два раза. Но он очень тупой, очень тупой и, и вообще и глупый. Он, он просто впритык нас видел, он мог просто взять и выстрелить или поймать. А он не поймал, он вообще дебил. Ну я бы на месте главного героя сейчас бы взял, съехал бы из этого дома, из этого района, из этого города вообще. Потому что этот придурочный мой взять и геноцид Смея начать. Серьезно. Он притворяется каким-то дегенератом, но на самом деле он очень хитрый и опасный из-за этого становится. Очень опасный. После один? Сейчас сколько? Ну, ночь типа. А сколько? У меня нет таймера. Я не в курсе, сколько. Время. Сколько на компьютере показано? А, 9 еще. Ладно. Можем, в принципе, еще что-то посмотреть. Что у нас тут есть? Пистолет, кстати, мы можем его убить. М -м -м, это мы знаем. Шпионская камеры можем наблюдать за следом Ну, у него зато камера дохренища. Да Капканы. в моте купить несколько. Сто а, столько? Я думал, несколько настроить его но ну, мы это читали но я хочу еще раз прочитать неэффективные в течение определенного а, -а, -а. Ну, типа мы можем поставить и типа да она вряд ли он попадется он все-таки глупый но не настолько все места но ну, это дорого у меня нет сколько денег у меня есть один и 9 у меня только три есть мы можем, конечно, покопить и пистолет купить вообще. Но давайте пистолет купим, серьезно. Я хочу его застрелить, У мне надоело. Я хочу застрелить и спасти мир. А то он угробит мир, серьезно. Ну вы знаете, кто это такой, да? Все знают. Так, то лучше его застрелить и вообще нахрен. И будет лучше намного. Все, давай спать. Сейчас сколько времени? Так, давайте сразу идем. Ну сейчас вор этот дебил придет. Так, три вообще никак не фармится. Вообще хрень какая-то полнейшая. Очень, очень медленно, по крайней мере. Просто это бессмысленно ждать. Я, в принципе, ждать не буду. Зачем? Он, кстати, деньги мне будет воровать, да, этот утырок? А. Я тебя сейчас как в, вор, сворую? все. Убегай на хрен отсюда, давай. О, идет Блин. Не не фортанула О, почтальон Почтальон, улыбнитесь. А, нет, это, это капитан был ладно. Почтальон пэт Идет, почту доставлять ему А мне интересно, что будет Давай, доставляй Я хочу почитать, что ему там прислали Ты Не надо Ай-яй-яй-яй он бежит за мной, падла. Он за мной бежит. Как ты меня через стену вырубил, дурень? Я закрылся, в нахрен. Ты пришел отсюда. Мы сейчас как приду, нахрен. Все, я сейчас пистолет прикуплю. Дурень ты, тупой. Печто. Что это? Печто. А, а что это такое? Мне интересно просто. Я могу это тоже, в принципе, продать, да? Подожди. Да, могу, кстати. Отчет 2. Нифига себе, просто письмо, на письме деньги поднял. Круто. Отправляй ничего себе ну окей давай все денежки мне хорошо правда уже ночь да кто меня грабить Я дверь за собой забыл закрывать опять он ко мне идет не надо не надо ко мне идти я, я тут ни при чем она сама исчезла это все почти вопросы где письмо так этот полудурочный еще не идет этот идет, а тот не идет, короче. На этот раз вообще ходить разучился полностью. Ну, кстати, он может меня поймать, оказывается. Он охренел. Ходить разучился, но поймать еще нет. Так, я понимаю, да. Че это, тебе необходимо каркей? А, -а, а. Он налево пошел, вроде. Пускай идет нахрен. Капкан, хорошо. В смысле могила. Ну чё, уже кого-то убил? Ну смотри, уже начинается геноцид. Я же говорю. Можно боксом... Ага, э -э -э -э хорошо. Ой-ой, он это услышал сто процентов. Нет? Опять ты идешь сюда. Опять? Да я тебя сейчас... Ну ладно, иди отсюда. Так, он меня услышал? Он, он точно, он не глухой. Он, он услышал, как я разбил. Хорошо, что я сейчас пошел, а не залез в окно. Он меня ограбил бы. Где он? Я его не вижу, серьезно. Я не хочу идти, когда я его не вижу. Мне он ст э, страшно становится. Ворона, ты знаешь, где он пошел? Нет. Нет. Зачем я так э, тогда стекло разбивал? Я не могу залезть, он не, он не может. house давай, поехали. В доме у него ничего интересного нет, и он меня спалить может. А в А, тоже уже ничего нет. Я же все выграбил у него. Лампу можно забрать? Нет, нельзя. Ладно. Так, что это у нас? Сокольный а, этаж. Байсмент. Это подвал, да. Дарова, дорога. Чё это такое? Ага, тут ключ надо. Ясно. Но прыгать вообще не умеет. А, ну, потому что потолок, да. Что тут у нас? Бр... Что? Стену разломать надо? Где и нахрен отсюда? Нет. Нет, нет, нет, нет ну... не в нет, нет, Мне в нет, я хочу. Я хочу в ком. Мне надо ключ его найти. нет, нет, нет, теперь нет, нет, ты, нет, нет, нет, нет, нет, не надо мне надо что-то ключи найти. Открыто. Бокс. Не надо. А, вот там дом ходит, пускай ходит. Угу, ничего интересного нет. Камер вроде бы тоже нету. А, нет, есть. Есть? камера оказывается она была спрятаться ну ладно хрен так ну что тут еще можно посмотреть так а ну-ка как ты приседаешь на control нет стой подожди а на c блин я перепутал ну ладно что тут ничего нету опять же опять же тут ничего нету интересного надеюсь он еще не пришел или ушел уже но камера застекла меня. Это печалька. Унитаз. Ничего нету. Нахер иди. Он смеялся, значит он есть. Он дома. он он ржет он ржет и спрятался мне это еще больше не нравится на хрена ржать у тебя ноутбук ни хрена игровой ничего себе у гитлера есть ноутбук оказывается я не знал игровой еще причем ключи то не падла ты ключи мне дашь когда-то нет Блях, ну чё за говно, ну... Спалил, падло, Падла спалил. <звы> ну Задолбал ты со своими камерами, ну... Прибежал сразу же. Он сразу прибежал, я только спрятался, он уже мчится сюда. Конечно, сосед тупой. Не, это очень опасный сосед, очень-очень. Я, я никому бы не пожелал бы к нему, даже врагу, <звы> блин, сюда при прийти. Реально. Ну даже же жестко, ну серьезно. Ну. Куда? Ну я даже его не видел. Он серьезно он помчался сюда, а куда он ушел? Никуда. А, вон он. Че? Ты чего? В смысле? Он пополз. Давай хочу хорошо, нет? О, нормально. Да, возвращается опять куда не надо. Топал пол ты нахрен отсюда, вот да, на улицу. Ну, нет, давай я развернусь и сюда приду обратно. Ну и куда ты пошел? В кухню. Не, не, кухня на первом. Ну, комнату поехал. Ну, все, понятно все. Понятно все с тобой. Соседушка, блин, дома Ну иди нахрен отсюда, пожалуйста. А, он походу сад пошел. Ну, пусть. После... Бляха, ты дурень такой такой, зачем ты сюда пришел? Идиота, кусок ты, ну ты пил, ну он прямо передо мной появился. Ты че выходишь, прям вовремя очень. что то он, по-моему, у меня вообще разучился уже ловить. Блин, это очень страшно. Ну что это то было сейчас? Почему он сейчас меня вышел? Почему вот именно сейчас надо было выйти, ну? Ну посидел бы еще в телефоне, повтыкал бы, ну. Нет, давай я сейчас прямо сейчас выйду, на когда я выхожу, ну конечно. Ну и где он? Сейчас я тоже опять выйду, он тут появится, смотри. Тайминг, да? Стрелять, я сейчас шмальну тебя нахрен. Сейчас куплю телефон и куплю, ой, пистолет. И шмальну тебя точно. А, меня ограбили, кстати, уже. Все ясно с вами. Меня уже ограбили, кстати, ну понятно, ну, конечно. А, круто. Я тогда в эту игру играть больше не буду. Все, до свидания. Так я ни хрена не купил особо интересного. Ну и, в принципе, не нужно. Я хотел пистолет купить. Применять я не буду пистолета. Это все, тебе повезло. Очень хорошо. Спасибо даже скажи. Ну, в принципе, ты сам застрелишься. так-то не надо ничего. Никакие пистолеты покупать. Зачем? Мы так и не узнали, в чем секрет его вот в этих... бейсменте. я не знаю, серьезно. И возможно и не узнаем. Потому что это очень все сложно. Если у меня деньги будут пропадать, это очень, ни хрена не прикольно. Ни ключей нету. Все? Ни хрена нет, ни, ничего нету. Иди сам, ищи, как хочешь его. Ой, чуть на кавкан не попался. Круто. Ни ключей, ни хрена нету. Только есть дебильный сетет, который вечно меня ловит. И все. Через стены даже. Ничего больше нет, ничего, просто бесполезность. Мне опять отбава воровали, круто, просто игра э, просто охрененная. Всем советую. Он не спалил походу, да? Он что-то рычал. А нет, он ползет. Он, короче, человек-паук, он ползет, все понятно. Ползет по стенам, по всем. Ну, пошел, пускай ползет нахрен. Мы должны удалить орех. Какой орех? А вот эту хрень, ну понятно. Все. Орех удалить, ну удалю, конечно, когда-нибудь. А могу спрятаться. Нет, не могу. Кто? Короче. Эх, что я могу, в принципе, сказать по этой игре? Игра, конечно, очень хорошая, породия прям 10 из 10. Проблема только в том, что есть баги, которые тут надо подправить бы, конечно, хорошо было Но, наверное, никто их подправлять не будет, потому что игра 19 -го года. За 3 года ничего не подправили, так-то, наверное, подправлять и не будут. А, капканы ставит сосед тоже, но он как бы тупорылый немножко. Очень тупорылый даже немножко, потому что тут хотя бы как там я приостанавливал, кидал слизью какой-то, а этот просто просто ходит, бегает за мной, иногда не бегает, иногда вот так вот пляшет прямо, скак скакочет, а иногда бежит за мной, пляхой и хочет меня поймать, кстати. Не надо прятаться, короче. Ну все, в принципе тут э, ну немножко, конечно, недоработано. доработано. Ни хрена, у него хук. Ты чё через закрытую дверь зашел Ну это нормально, да? Вот вы видели, да, сейчас, что произошло? Он через закрытую дверь просто мне хук прописал. Да ты кличко нахрен вообще. Что ты вытворяешь? Короче, очень опасный сосед, Все, очень просто. Very hard и, тут к нему пробраться и вообще невозможно. Но я в принципе не буду, все. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. Ссылка на плейлисты есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Будете глянуть, посмотреть. Увидимся в следующих сериях, в следующих обзорах. Ну здорово. Я тебе что сделал? Что я тебе сделал? Спасибо. Все, всем удачи, всем пока-пока.